Сегодня в Сурдоцентр в гостях у нашего переводчика Кузьмина Вячеслава Вячеславовича. Добрый день, друзья. Это мой друг и коллега. Многие из вас, наверное, уже видели его участвующим в качестве диктора-словаря. И сегодня у нас есть возможность побеседовать. Вячеслав, Вячеслав Вячеславович мой давний друг и коллега, поэтому с ним мы будем на «ты». Итак, Вячеслав Вячеславович. Да, Алексей Евгеньевич. Почему жестовый язык? Ведь я знаю, что ты, во-первых, психолог, ты преподаватель университета. Я когда был у тебя всего лишь один раз подпольным на одной из твоих лекций, тебе там и психологию, у тебя там студенты рыдали. Вячеслав Вячеславович, почему жестовый язык? Откуда? Это любовь. Это любовь. Как? Когда? Ну, очень давно я заболел жестовым языком. Это был где-то, наверное, второй курс психологического факультета. Мы, как волонтеры, участвовали в благотворительном проекте, за кадром назывался он. Это такой фотопроект, то есть фотографировали детишек совершенно замечательных, красивых. И мы собирали деньги на их поддержку, на реабилитацию, на лечение кому-то. И нас одна группа, это детектор, детектор лжи назывались, они пригласили нас на благотворительный концерт на свой. Который тоже был посвящен благотворительности, там, инвалидам, сбору денег, то есть нашли друг друга мы с ними. И на последней песне, я помню, вокалист группы говорит, сейчас на сцену выйдет человек, который будет слушать глазами а петь руками. И выходит парень молодой и начинает а, петь руками. Это было нечто вообще абсолютно нереальное. Вот, я впервые тогда увидел жестовое пение и... Дал себе обещание, что надо все бросать, надо идти и учиться жестовому языку. Потому что это любовь с первого взгляда была. Этому нельзя было сопротивляться. И учился жестовому языку у себя на факультете. У нас были занятия в Театре мимики и жестов. У Валентины Петровны Камневой, у Людмилы Михайловны Осокиной. Это мои у нас учители. с одна школа. А, ты там же учился, да, у них? Да. Вот. Да, это... Прекрасно, поэтому, наверное, так хорошо и понимаем друг друга в плане составления словаря. И было огромное количество практики, за любую практику хватался, всегда переводил где только можно, но Валентина Петровна, она действительно сотворила чудо. Она сделала из меня переводчика за полгода. Это действительно было сложно, это было... Это было очень сложно, потому что, когда ты стоишь на сцене и переводишь, ты понимаешь, что ты просто не имеешь права на ошибку. И ты не ошибаешься. Адреналин просто бьет в голову и ты начинаешь переводить. Спустя какое-то время я в одном центре реабилитации встретил как раз вот того парня, который пел тогда на руках. Это оказался один из один брат из коллектива братья Ивановы. Это два брата, два близнеца. Они. Ты их знаешь хорошо, наверное, да. да. Вот. лучшие из того, кто исполняет жестовые пения, это слабослышащие музыканты. Слабосущие актеры, гениальные ребята, абсолютно долгое время мы с ними работали. Вот. И с тех пор по накатанной сурдоперевод шел в театрах, на концертах, на фестивалях, на выставках. Вот в основном я переводил в учреждениях культуры и на культурных мероприятиях. Вот началось все с первого взгляда и пошло дальше. Сколько лет уже? Сколько я помню. Гениальный ответ! Ну, вот на втором курсе я начал, да, то есть лет 7 уже, наверное, это, да, около 7 лет занимаюсь. Ну да, это уже, это уже хороший стаж, чтобы быть профессионалом. Я на это надеюсь, я надеюсь, что я заслуживаю этого статуса. Вот, <клес> коллеги, какая вообще причина того, что сегодня мы затеяли этот разговор? Язык жестов вообще, ну, штука интересная. И когда у кого вот лично меня часто спрашивают, сколько нужно времени, чтобы выучить жестовый язык? Иногда отвечаю вопросом на вопрос. А сколько нужно времени, чтобы выучить английский язык? В ответ. Понятно. А Вячеслав Вячеславович изобрел тут одну вещь, которая называется жестовый язык за один день. Что это такое? Я боялся этого вопроса, что мне сейчас придется раскрывать все свои секреты и все карты. Давайте, давайте, выкладывать. Ну. Вячеслав Вячеславович. Жестовый язык, он сильно отличается от так называемых словесных языков, потому что в жестовом языке есть, вернее, более сильно выражен так называемый логос. Да, что такое логос? Это разумное слово, образное слово, образ, да, изначальный смысл. И... Благодаря этому, и во многом благодаря психологии, благодаря практике жестового языка, у меня в голове в определенный момент произошел такой синтез знаний, и меня просто осенило, что действительно жестовому языку можно учить по-другому. Если мы жестовому языку сейчас учим так же, как мы учим словесным языкам, то есть мы садимся, у нас есть там первая тема, мы ее записываем, дома учим, приходим, сдаем, потом вторая, тема третья, и первую забываем, забыли слово перевести не можем, то при том методе, который предлагаю я, таких проблем не возникнет в принципе. Многие переводчики, которые переводят долгое время, и Алексей Евгеньевич мне не даст соврать, когда идет очень быстрый текст, ты стоишь, машешь и просто автоматически просчитываешь все возможные варианты, то начинаешь ловить себя на том, что ты переводишь на те жесты, которых ты никогда в словаре не видел, и тебя понимают. И потом ты залезаешь в словарь, думаешь, а правильно ли я перевел, открываешь словарь, ты перевел правильно. Откуда ты знал этот жест? Неизвестно, как бы. На самом деле все известно. На самом деле все известно. В свое время посвятила отечественной психологии, это Лев Семенович Выгодский. Он связал мышление и речь. Он сказал, что это две неразрывно, два неразрывно связанных между собой процесса. И мы на семинаре жестовый язык. А я вклинюсь. Вклинься, пожалуйста. Речь. Но в жестовом языке привычной нам речи нет. Там нету привычной нам речи. Там нету слов. Ни одного слова там нет. Применимо а, ли здесь это? Конечно применимо, потому что а, речь не всегда может быть словесной. Она не, не обязана быть словесной. Речь это знаковая система, так или иначе. И жестовый язык он знаковый. Но знаковый несколько по-другому. Он знаково образный. Но Мы не будем уходить в науку далеко. На семинаре мы что делаем? Мы вместо того, чтобы давать людям словари говорить учите, мы изобретаем с ними, заново изобретаем жестовый язык. Мы даем жестовые имена себе, мы начинаем, не зная жестового языка, мы начинаем думать, а какие жесты применимы вот к тому, чтобы передать вот это вот понятие. И люди приходят в тотальный восторг из-за того, что они выдумывают жесты, потом я им показываю этот жест словарей, и жест совпадает. И жест совпадает. Мы не просто заставляем людей выучить, мы вообще не заставляем, вот нет такого зазубривания. Мы делаем совершенно по-другому, мы разворачиваем мышление в сторону жестового языка. Человек начинает думать на жестовом языке, а если человек думает на жестовом языке, то он без проблем сможет на этом языке говорить. У переводчиков есть такая древняя проблема, которую редко не понимают люди, которые не знакомы с переводческой деятельностью. Когда подходит к переводчику и спрашивает, а как перевести на жестовый язык слово там, «синхрофазотрон»? Если ты не знаешь, что такое синхрофазотрон, ты не переведешь на жестовый язык никогда слово синхрофазотрон. Uh -huh. ну вот. А тебя могут спросить: а как перевести на жестовый язык там, слово улитка, например? А ты не учил слово улитка? Но ты знаешь, что такое улитка, и ты переведешь ее на жестовый язык. Потому что у тебя что, есть логос, есть представление об этом. И владея вот этим представлением, ты совершенно спокойно будешь на языке говорить совершенно спокойно будешь понимать этот язык. Не заучивая, а мысли на этом языке. Вот на семинаре мы учим думать на языке жестов. Поэтому и говорим свободно. Так сколько, сколько по времени это занимает? За один день. За один день мы разворачиваем мышление. Монстр. Я побывал на паре его семинаров. Скажу честно, молчать мне там было очень сложно. Приходилось заштопывать. Но то, что я там видел, что происходит с людьми, которые никогда в жизни руками не махали, не, ну, рукомахаловы у них, конечно, было. Но обычные рукомахаловы. И что... Э, ну, во-первых, у людей действительно начинают Теперь мозги, и это видно. А когда вращаются там шестеренки, то это начинается быть слышно. Да, шестеренки начинают вращаться в голове. Да, да. Ну что ж, спасибо. Когда у вас следующий семинар? Вот на 28 августа мы планируем следующий семинар. Ждем, ждем всех. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо. Такой рассказ. Спасибо. Благодарим и вас за внимание, уважаемые наши друзья. Всего доброго.